Прямо сейчас подпишитесь на канал поставьте лайк блин сегодня как-то тяжело всем привет с вами макс риск перед началом ролика подпишись на канал поставь лайк потому что у меня уже в два дня не будет на... выходных дня в общем да у нас сейчас каникулы так что все уже одно море и я так думаю нужно записать этот ролик и некоторые ролики нам найти днем чтобы вы знали что я жив все ну и так в следующий раз так как раз бронзовый подпишись на канал поставь лайк у три бронзовых сундучка. открытие сундучков там хэштег news 9 давай бам у тебя упадает лари ну если ты такого не хочешь персонажи то прям сейчас подпишись на канал поставь лайк из трех карт и даже выбрать одну одну наверно пропустил пропустили кто-то а кто-то не пропустил вот это упадет Лари. Так, кто не подписался, подпишитесь. У вас с этой карточки э, сундучка упадет что-то ценное. Так, кто прямо сейчас подписался, получает брюкса. А кто сейчас не подписан, то с сундучка явно получите что-то вы себе в руки. Давайте. Прямо сейчас подпишитесь на канал, поставьте лайк. Блин, сегодня как-то тяжело с утра записывать. Ставь лайки, если сложно записывать тоже с утра. Пеппер. У вас выпадает пеппер. Нереально с утра записывать. Не советую. Лучше где-то днем записывайте, а с утром эм, лучше, лучше отдохнуть, да. А то с напрягом сразу записывать. Эй. Ну что ж делать? Все ссылочки на канал будут в описании. Поддержите лайком. Все-таки так зайду я всю вот, Смотрите, тут даже хвастаются Он пакует из губков. Не знаю, такой значочек. Так, помочь всем. Хотите уступать, это клан, он очень активный. А, клан уже заполненный. Ну, извиняйте, это основной канал, аккаунт. Канал это не основной, это третий канал. Так, пособираю я. Значит, у нас миссия по бакам, да, значит, твои посмотрим. Берите брако. Спасибо большое, все иду. Так, соло тот добавили. И.. Парный бой, а больше ничего странно а как я буду узнавать о об новых обновлениях неужели смотреть других ютуберов, а ну что специально а я что буду делать ладно пойду сюда вот она золотая так смотри подарок ладно вот ладно бомба попал попал смотрите у не вернулся ну что ж делать кто не ворачивается тот получает бомбу я прям не знаю как вот я читер ну бак прикольный персонаж лучше ему 10 выкашить но Пособирать же тоже хочется. Давайте ускоримся. Ну о, ну сюда, идем. Так, судя роликом показать, как играть за баком. Кто не знает, это помощь новичкам. Вы видели, что я запускаю эту бомбочку? Она как будто перелетала. Может, пере пере -э посмотреть видеоролик несколько раз, вы поймете, что бомба реально. А вот так она делалась. Я не знаю, как это так. Так она делась. Не было даже моста. Там был только охранник. Если это бах, то напиши в комментариях время. Ух ты. Время, двух и точь, и секунды, чтобы все знали. И после этого я хочу тебе написать в комментариях. Блин, блин. лайкну тебе. тебя. Да мне. Не трогать. Вот лисица хочет все таки взять это все. Дышь. А... Да я уже понял. Это кто такой Ворон? Вау! Бом! Смотри, что ты сделал. Ворон у меня глаз повесил. Да, да, я знаю, где эти штучки. Извините за голос, но нет микрофона. Вот все. Я начинающий ютубер. У меня даже нет настоящих накрученных после их накрутил вот и все только точно не я не я был я записывал стримы о роблоксе нельзя легенса и все я раздал по это они подписывались я там говорил давай соберем тысячу подписчиков а тогда будут записывать что-то другое опана она записывает что другое по нам так плохо пал да значит спасибо большое ты в роликах о кстати хочу тоже на приватный сервер если вы тоже хотите, то я запишу один видеоролик отдельный. Как же то попасть? Есть один способ, говорят, рабочие, а некоторые вообще не рабочие. Ну, есть. А ну иди сюда. Куда побежал? Побежал, куда? Где да он там? Ну, куда убежал? Вот хитрец. Ну, ладно. Оставляем его. Бочка, странно очень. Николай. Это вот там думаю, что упадет Бравлер какой-то персонаж. А в некоторых видеороликах я видел у ютубера, у него упадало кое-что там ценное. Упадал э, охранник, упадал. Я не знаю почему охранник был здесь. Так, врубаем Брюкса. Брюкс такой злой на меня. нас достал Брюкс. Отстань бомба. бомба. А, -а, а, нет. Бум! -а, а, испугался, да? А, а, лисица отстань, ну блин, ну чё я, чо я, чё я? Топ 5 занимать дай. Блин, ну пеппер, блин, всех слабых убивают. Ставь лайк, если тебе такие люди, люди не нравятся, персонажи не нравятся. Так, топ-3, топ-3. Так, ждем. Пеппер, дауйди пеппер, не-не. Топ-3, он достал пеппер. тысяч тыщ тыщ тысяч тыщ тыщ тыщ, тыщ тыщ тыщ тыщ тыщ блин иди сюда она всех, ну конечно бах быть за боем, я так надеялся, что я выиграю, ну что, как вам с утра топ один <с, <one in> <morning> с утра топ один ставь лайк, если ты играешь с утра или смотришь видеоролик данный с утра что-то <one in> <morning>. что, -то... что -то пошло не так так все золотой сундучок это классно топ один Раньше я не занимал, а как занят топ-1 или Хай для новичков сейчас буду рассказывать. Значит, как занимал топ-1. берем персонаж, да, играем. И не убиваемся. живем, круговорот делаем. Как за бар играть. Сегодня ролик должен выйти, а этот ролик выйдет сегодня или завтра? И послезавтра сам не знаю даже. В общем-то, если послезавтра, то уже уже выходной день, поэтому это хорошо. Это ролик прямо на выходной день, когда меня не будет. Так, открою 10 ящиков. Просто неподвижно 25 радиусе. Это повторное уже задание идут да, вы так заметили, повторное задание я. Это безумие. Опять сунучков открыть. Вы что делаете? А, вот как. События нужно открыть. Я 5 сунучков открыл. Ну, это мало было. Так, тоже флаг. Ну, все флаги, давай, флаг. Некоторые смеются. Не, ну ютуберы должны по более-менее смеяться. Блин, там один чувак. Ну, ну что, прям, всех удивлять. Ну, они такие они похожи на ютуберов. Странно, странно очень. Так, тут еще копье. Блин, не могут добраться до копья, А, вот да, блин, эти? Все, декорации. Только они не живые, они обычные. А убрал старшие живые анимации. А? Как он такое? Тут анимации есть? Нет, просто, так сказать, украшение. Так и честно. Ух ты. Пошел вон. Тихо, тихо. Ну, Лари, ну ты всегда за хп ходишь. Иди отсюда. Блин, ну достали. Ну, блин, ну выйдите. Ура, ура. Хоть это и сделаю я. О, тяжело очень. С утра записывать. Ставь лайк, если тебя жалко, ютубера. Да-да-да. Меня зовут Макс Риск. Почему нужно подписываться? Так потому что... Через три года... Нет, ну, конечно, максимум, минимум. Один код. Я начну в блоки какие-то топовые так тихо ты меня спалил кстати когда они спалили вот меня мне хп не отнимают я беру еще одну штучку она мне нравится она защита на один урон защищает это нереально круто если у вас там пол хп осталось то это очень вам сильно поможет поэтому я беру его одиночную битву там топ 5 занимаю это очень классная штучка копье тоже прикольно но лучше брать эту бочку. Ну все фкашем. А что мы делать? Топ-10 занять хочется. Конечно, хочется. Так, что? Кстати, роликам не хватает музыка. Музыка, значит. Или как там? Жалко, что музыку нельзя настроить. Это очень жалко. Кстати, в этой игре не запрещено АФКшить как заметил это хорошо я в удах чтобы подзаработать коины ну... так иди вон ага не это пранк бум два удара сделал и убежал он такой теа ну это брюс поэтому нужно проигрывать почему ты должен выигрывать да как все обижают их ох ты ⁇ -мо ⁇ уже начинают атаковать идем сюда вот так потихонечку идем на эту территорию так все моя территория никому ее не отдам вот тут здесь спрячусь как все делают и все и буду фокажить в общем опасный игра опасный. так что там хлеб едят Я так заметил слева у меня просто все это мелко на телефоне внешний планшет нет такого не, ну был, потом разрядился вообще нерабочий. А, она откуда ты? А, блин, ну почему убил меня? Э, может я убить? Так я соберу, чтобы ты там не агрессировал, Да иди сюда. Так, убрать только Лариса я тебя не знаю, что сделал. О, что нет Леги, но все золотые, я вообще шикост какой-то. Да блин, достал. Топ-3 с дайте мне. Всё, монет здесь нет. Хопа, ну сам виноват тогда. таких ха, ха ха сдаюсь просто до конца бьются если вы не умеете биться до конца как я ну привыкайте к игре потом поймёшь как же биться до конца в общем это гайд для новичков для брюк для бака и данный видеоролик то что с информацией всем спасибо просмотр сам бумаг с риск сегодня я показал как же топ занять за бака Ролик будет называться топом, если, конечно, я вам это схожу. Я запомню это. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.